Mm-hmm. Степа у нас уже только сел, уже пару штучек вытащил. Хорошего а кубика такого. Степан, на что ловится? Не знаю, мормышка да. все понятно. Какая глубина? 89 метров. 189 метров. ouro. E надо его просто потрачивать как он не хочет брать чего дуплет да зацеп и дуплет универсальная цеп проволочка ключ отлично отлично пойду попробую Еще туда раз. Закидывай. По вот так Убагрил? Убагрил. Вот Степа не успел сесть у нас, уже поймал. Так, сейчас мы с ними поклевочку. Так, что у нас там, лисенка? Кушняга. А, тройничок стоит, да? Чё, да, время 1 часов дня подожди а? же... ка нам свою так это у нас аква клык как у меня такой да? да. ну, вот сзади клык написано так и что у нас какой тройничок стоит Зеленый, красный да это вот будет поставить тоже сейчас ловите степан Пан у нас как начинающий рыбак с одной луночки за вытащил Красавчиков 10 минут с лунки таскают тоже мужики по самому рукоятку накачаешься вообще ладно продолжим рыбачить поехали дальше туда такая же. на мормышку говорит, только. балансир говорит вообще ни одной поклевки вчера клюет, а вчера клюет, а сегодня не клюет, да? а тут не клюет, да, ну вот, искать его надо этого лакушка, 4 штучки сломки за пять минут, Даже меньше, не знаю, Смотрим, будем дальше искать окуня. не он у нас приходится мормышить, чтобы хоть как-то его привлечь. на балансировке вообще не ловится. поставил медную блесну, цепочка с мормышкой руковного цвета и опарыш только на него спутник сверху, то есть на мус, химия такая тоже бывает и вообще редко брал до да, метров шесть, наверное. Результат нашей всей рыбалки Небольшой, маленький половчик ну вот и закончилась наша рыбалка Результат очень плохой опять нет что вы скажете степан главное чтобы время провели хорошо да. не говори и погодка подпортилась ветер поднялся ну ничего отдохнули выходной провели с душой плюс один день в жизни как говорится ладно всем до свидания